Я искренне прошу прощения за все обиды, что порой в житейских буднях наносила, зла не имея за душой. Я искренне прошу прощения за все намеренное зло, за все, что ранило вам сердце и огорчение принесло. Пусть не страдают наши души под грузом мелочных обид, простите мне, как я прощаю. И пусть Господь нас всех простит. Прошу у всех прощения, кого обидеть я могла. Простите в это воскресенье все те, кому не помогла, кого случайно оскорбила, кому когда-то солгала, А ком нечаянно забыла, кому навстречу не пришла. Я прошу у всех прощения за все. В чем есть моя вина, и вас, святое воскресенье, Пусть Бог простит, прощу и я.